Здравствуйте, друзья, художники-любители. Когда пишешь свою картину, нет никаких ограничений. Как хочешь, так и твори. Кто скажет, что так не должно быть? По этому ролику могу сказать лишь одно. Сюжет, что и в предыдущем видео, но писался абсолютно в другом ключе. Поэтому, чтобы было понятно, обязательно нужно посмотреть два предыдущих видео из этой серии. Натюрморт был написан намного быстрее, чем первый, ну и были незначительные изменения в предметах и их расположении. Ладно, все по порядку, в конце вывод. Холст нужно подготовить, здесь вопросов нет. Имприматура тонирования холста. Это марс желтый прозрачный. Через его прозрачность просвечивает карандашный рисунок. Этот же цвет имприматуры будет являться полутоном предметов натюрморта. А именно, в будущем эта краска практически не понадобится. Этот слой нужно просушить. Первый сеанс. После просушки. Беру марс оранжевый прозрачный, им рисую темные теневые места. По сюжету из предыдущего ролика. Стол, на нем стоит бутылка, бокал с вином. На переднем плане расположились две грозди винограда, слева арбузная долька и сам арбуз. Арбуз и его долька впоследствии будет съеден и заменен на другие предметы. На хлеб с сыром. Тут рассказывать нечего. Просто смотрите. Единственное скажу, что на этот сеанс ушло примерно ну, час плюс-минус. В итоге получился вот такой теневой подмалевок. Полутоном, как было сказано, являлась желтая имприматура. Слой нужно посушить. Но меня не устраивал арбуз и его долька. Чем заменить эти предметы? мне подсказал мой друг: хлебом и сыром на бумажке. Как изменилась композиция за счет этих действий, подробно было рассказано в первом ролике из этой серии. Ну и пока этот слой не совсем просох, я тут же закрасил арбуз и нарисовал хлеб и сыр. Если быть точнее, то не нарисовал, а подтер тряпочкой с растворителем, или с маслом. Сейчас не помню точно как, потому что от удовольствия, что сюжет меняется, я забыл включить камеру, и не заснял процесс. Но в итоге получилась вот такая картинка. После, конечно, просушил этот сеанс. Второй сеанс. После просушки, сразу взялся за цветную прописку. На палитре. Кобальт синий, смешиваю с марсом желтым. Получается непонятная темная смесь. Почему непонятная? Потому что прозрачные краски в любых смесях дадут непонятную темную массу, пока их не положишь тонким слоем на белый грунт или на цветную светлую подложку. Еще один способ проверить смеси темных красок, это добавить белила, как индикатор. Что я и сделал. Но белила на первых порах использоваться не будут, просто проверка цвета и тона. Этой темной, непонятной смесью закрасил фону терморта. Правую сторону фона, уже добавил эту же смесь на белилах. Бутылка из столешницы, как и в предыдущем ролике, пишется кобальтом синим с белилами. Только голубой цвет не замешивается на палитре, а белило вводится прямо на холсте. Темные места, например рисунок мрамора на столешнице, можно красить краской, которая непонятно темная для фона. Светлые прожилки мрамора, естественно белило, сразу рисую на холсте. В дальнейшем столешница покроется лессировкой. Ничего не мешает в этом сеансе поработать с одной красной краской. Теория одной краски. Кадмий красный светлый. Им крашу вино в бокале. Вишенки на столе. Хотя вишенки на столе нужно было заменить или на светлую смородину, или вообще их убрать, так как скатерть я решил тоже сделать красной, а значит вишни утонут на этой плоскости. Красная облицовка горлышка бутылки. Также кадмием красным немножко подкрашиваю рефлексы на темном винограде. Можно просушить этот красный сеанс, но не обязательно. Ничего не мешает дальше работать с другим цветом. Темный виноград красится кобальтом синим. Где нужно затемнить, можно ввести темную фоновую смесь чуточку. К бликам ягод добавляется белила. Одно условие, не совсем закрашивать желтый полутон на ягодах. Он должен просвечивать из-за тонкого наложения темной краски или в некоторых местах краситься с пропусками. Смотрите, все поймете визуально. Этикетка бутылки, те же самые краски, что и для темного винограда. Только где белил побольше, где синие краски больше, там вот немножко красненького ввела от, от цвета стакана. Светлый виноград. Тут немножко используется смесь красок, замешанная на палитре. Кадми желтый светлый, плюс кобальт синий и белила. Получается зеленовато голубая смесь, но очень светлая за счет белил. Иногда подмешиваю больше желтой, иногда больше синей краски и получаются разные оттенки. Более голубые красятся со стороны света или пыльца на ягодах. Более желтоватые или зеленоватые. Красит локальный цвет шариков винограда. Драпировку на столе, я уже говорил, это кадмий красный светлый. В местах тени складок, тоже добавляю темную краску, которая была составлена для фона. Повторюсь, кубальт и марш желтый прозрачный. Когда перешел к сыру и хлебу, то понимал, что здесь уже и писать нечего, практически все было сделано уже в теневом рисунке или подмалевке. Белилами нарисовал тряпочку под сыром и немножко ими высветлил поверхность сыра. листья, абсолютно те же смеси, что и для светлого винограда. Где желтее, где зеленее, где голубее, но по возможности тонко или с пропусками, чтобы оставалась желтая имприматура в качестве полутона. Не нужно бояться бледной прописки на этом этапе. В дальнейшем листировки прозрачными красками дадут тон, насыщенность и приведут к нужному цвету. Когда пишешь свою картину, я уже говорил, вообще нет никаких ограничений, как хочешь, так и твори. Смотрите, а я помолчу до следующего сеанса. Вот на этом, цветные прописки были закончены. Второй сеанс нужно просушить. Третий сеанс. Украшение предметов лессировками и дописывание мелочей. Начну с драпировки на столе. Она красная, бледно-красная. Вот чтобы скатерть не вылезала вперед винограда, нужно сгладить контраст между темными и светлыми местами складок. Поступает так. Чистая краска, Марс оранжевый прозрачный. Ей закрашиваю всю драпировку сплошным закрасом. И драпировка становится не красной, а такой багровой. Хлебушек с первого сеанса теневого рисунка почти не рисовался. Просто белилами, мелкими точками было обозначено посыпкой мукой. Не меняя палитру, пририсованы мелочи, изменить цвет, тон, насыщенность. Можно провести лессировки в этом сеансе, так как после второго сеанса, предметы, с которыми будут проводиться эти действия, уже просохли, но я не стал спешить и дал высохнуть всем мелочам, чтобы случайно не размазать их сплошным закрашиванием. Четвертый сеанс. Вот теперь самое интересное. Смотрим, как изменяется цвет, тон и тому подобное. На палитре две краски. Травяная зеленая и индийская желтая. Стекло бутылки превращается в зеленое. Травяная зеленая краска. Полностью прозрачная. Ей просто сплошным закрасом покрываю стекло. Не трогаю только блики. А вот рефлекс, который был белым, окрасился в зеленый цвет, что и показало нам цвет стекла бутылки. А так как травяная зеленая прозрачная, то сквозь нее просвечивают другие цвета красок красок из предыдущих сеансов. Заметьте, и никакой грязи, которую получаешь при смеси всех этих красок на палитре. Попробуйте смешать все краски, о которых я говорил на палитре, и увидите, что получится. А тут они все смешаны, но послойно. Только оптическое смешивание красок, дает чистые, перекликающие между собой оттенки. Травяной зеленой и индийской желтой, подкрашиваются листья уплотняя их цвет, также светлый виноград. После. На палитру я добавляю голубую ФЦ-краску и краплак красной прочной. Красная облицовка на горлышке бутылки, вино в бокале, вишни на столе, в некоторых местах темный веронград подкрашивается краплаком красным. Темные места на темном винограде, ближе к бликам, это голубая ФЦ. В голубой ФЦ можно усилить темное место красного вина в бокале. Чуть не забыл, для листировки каменной столешницы, я испытал еще одну смесь двух красок, голубая и зеленая ФЦ краски. Из этих красок, если их замешивать на в белилах, получается бирюзовая, она есть в готовом виде у питерского производителя мастер-класс. Но я без замешивания на белилах покрасил столешницу и получил интересный цвет камня. Возможно такого цвета нет в природе, но кто запретит иметь его на картине? Смотрите, думаю, все поймете. Вот финал готовой второй картины на терморт с виноградом. Вишни, как было сказано в начале, утонули на красной драпировке. Это ошибка. Вывод. Первый ролик из этой серии, был вопрос, что нужно художнику для написания своего шедевра. Это несколько составляющих, которые должны сложиться в единую систему в голове художника, в его душе, восприятии, видение видении, в любви к своему делу и тому подобное. Чтобы не повторяться, обязательно смотрите два предыдущих ролика. Так вот. Много составляющих должны сложиться в одну систему, но самое важное из них, это любовь к всему делу и трудолюбие. Не получилась одна картина, пиши вторую, пока не получится. На примере этих видео, я показал не шедевр, но путь. Еще раз повторю цитату из первого ролика. Сальвадор Дали сказал, не бойтесь совершенства, вам его не достичь, тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч!